Ну, вот приняли решение заняться своим делом, да, уволиться с работы, то моя рекомендация, как это делать правильно, создайте вначале, ну вот если у вас нету на данный момент финансовой подушки, которая позволит вам в течение, ну если вы молодой, то есть там вам 20-30 25, то вам достаточно там подушки на 2 три месяца. Ну, в принципе, потому что вы знаете, даже если не пойдет, то вы в любом случае вот этой подушки, это которая поможет вам обеспечить вашу жизнедеятельность там на ближайшие два-три месяца. То есть это то фин, а, те деньги, которые не, не нарушит ваш привычный образ жизни то есть вы сможете оплачивать себе квартиру э, еду машину то есть ну вот то что у вас сейчас уже есть вы сможете это содержать в течение двух- трех, трех месяцев если это есть можно да свободно идти к начальнику и говорить то что я собираюсь заниматься своим делом. А если вы уже повзрослее, да, то ну, желательно, если у вас уже есть семья, то ну, эта подушка по крайней мере 6 месяцев у вас должна быть. Тогда да, вы чувствуете основание, то есть а, то, что вы способны совершить такой шаг, уже можно да, увольняться с работы. То есть ну либо у вас должен быть, уже должны быть созданы определенные финансовые потоки, которые позволят вам жить, не нарушая свою текущую деятельность. В целом, ну, так и надо выстраивать, чтобы был не один источник дохода, а чтобы было их несколько, там, ну, желательно, чтобы несколько десятков. Тогда вы можете... Вот большинство людей это как цапля, которые вот у, у них есть один финансовый поток, и вот они в болоте стоят на этом финансовом потоке, и даже он может быть мощный, мощная нога может быть, но если вдруг крокодил там из болота вылезет, схватит ее за ногу, то все, человек по уши в болоте оказывается, а вы должны быть а, как осьминог, то есть у которого вообще там полно ног, и вот он передвигается вот так вот, передвигается. И даже если какой-то крокодил схватит, откусит ему ногу, то у него еще этих ног полно. То есть то же самое и нужно делать со своими финансами. То есть для кого-то сложно там взять, отказаться от какого-то проекта, от работы, от какой-то. То есть, Но в целом, допустим, для меня, я если вижу, у меня вот сейчас несколько десятков проектов параллельно запущены. И я, к примеру, смотрю и вижу то, что, ну, один вообще, то есть он не приносит э, ни денег, ни удовольствия, особо он не приносит. Я могу просто взять и поставить на нем крест, то есть и все, и начать уделять э, время и деньги на те проекты, которые приносят отдачу.